Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это World of Tanks. Подарил этой игре около 5 своих лет жизни. Ролики с World of Tanks будут иногда выходить на канале дядюшки Розе. Я давно не играл в танки, решил зайти, посмотреть, как обстоят дела, но все по-прежнему ничего не поменялось. Такие же турбосливы, все одинаково. Хоть я играл на ру сервере, теперь я играю на EU сервере. Ну, как бы World of Tanks это классная игра, потому что тут все возрасты, начиная от там, не знаю, 10 лет и заканчивая там 60 лет. И вот я решил поиграть во Взводе. Я не ожидал, что наберется на целый ролик контента, но World of Tanks мне порадовал. То, что как бы новогодние праздники и онлайн неплохой в танках, то... Хоть и такое происходит. Взрываются бомбы. Мир катится по наклонной, Нужно немного от реальности отвлекаться. И я вам помогу. В данном ролике вы увидите негативного мужика, который все время бомбит. И у него ничего не получается. Его все пробивают. Он не может нанести урон. Вы увидите мужика, который... Не читает новости World of Tanks, его автоматически перекинуло из РУ-сервера на ИУ, потому что он из Украины. Из-за того, что война сейчас идет в Украине. Леста Studio она хитрая как бы это, и она решила разделить Украину и Россию. Потому что, ну, кто хочет остаться на РУ-сервере, тот остается, и кто хочет перейти на EU сервер, но если ты не выбираешь на каком регионе ты хочешь остаться, если ты из Украины, тебя автоматически переносит на EU сервер. Очень интересные диалоги, очень интересные моменты, то берите чаек, печеньки, приятного просмотра. О, да, супер. What? Я, я, я, я, я, Ах ты, блин! я, я, я, я, ты, я, я, я, я, я, я, я, You я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, на каких катаешь? Бери. Оху... Они... Он просто мне в маску через дуло пробивает Не ваши нахуй Давай, давай, нагибай их, братик, давай меня выкинуло с игры А, тебя выкинуло? Я думал, да что ж такое? Пошел, Тяжело так, слушай Думал, что ты чисто на подстраховке, да? А что ты на Е100 нравится, да? Мумбак. Европа, нах ты, какая зал? Что такое? Что, суть? Там люди... Вот, я играл, мне автоматически перекинулась сюда. играет намного лучше. А ты откуда? Я-то с Украины, но я играл всегда там. Меня автоматически на Европу перекинуло. Как это автоматически? Подожди. ты чё? А вот так это, вот эти 90 дней. Так, надо ж было ж это, там, в сентябре-то. Там 90 дней давалось, чтоб типа перейти на Европу мне если не переходишь тебя перекидывать на игру туда наху ну такие долгие я, я баху тебе кажется ну может не не все равно там процент побед больше а у тебя процент побед больше ну там я всю жизнь играл там по-любому больше процент побед чем здесь Какие-то упоры оттуда или... <рик Brittanish> Наверное действительно... Короче, я так думаю, надо уход до центра, потому что сейчас будет пизда тут. He О, уже вы там на горке, ты еще нужен будешь нам? Не-не-не, сейчас откисну. Так, ты со пятого видишь? Mm -mm. Т-34, если прицели ты что тут, короче... Я вот сюда по могу, короче, работать. Блять, сука, после этим КД, блять, сейчас все по и катится. Хорошо Просто, ну я не могу сказать Это, это просто Гениальный парень он, он знает, что он делает Это Устремление к цели Едет и не видит Преград Он как бы объехал, но получил Нет, чтоб Лоб поехать Он смог, он смог, он дал, он дал плюшку, он дал. Нельзя скрывать ник? Нет. Да нет, не знаю, со скрытым ником просто меньше арта стреляет по тебе, если честно. Здорово, мужики. Даро. Друзья сразу кинул, видно малой. Ничего себе. Ты чё, на шестых любишь играть? Билли, это ты? Всем привет, меня зовут Билли. Вы... Билли. Би Билли с России. короче, на каких уровнях будем играть? Не знаю. Ну, десятки есть эти? Полетанки, грахотали. Он на меня смотрит, на меня смотрится. Хорош. Бля, попку не правил Шестьдесятка, 60 ка заходи, заходи вперед. Иди, нахера ты сдаешь назад. Иди вперед. Иди, иди, иди, иди, иди. На пиздец, блядь. Да нет, мне нравится просто он, блядь, с вертухи вот это чмо ебашит, и заебись, у него все проходит. Так у него калибры пробитие там, ты Да похую, я на ФВ СТС-2, блядь, ЕБРа не пробивая, хешем. Он говорит, броня не побрита. Ну в дуло попало, значит. В дуло? В колесо, блядь. Ну колесо. А. а, то есть, ну, в колесо попал, это для ФВ нормально, а я третий должен пробить, да? Ш ну, что ты хочешь? Танки с турбоускорителем, это нормально? Полторы тысячи урона за бой, вот это, блядь, скилл, нахуй, я ебу команда, дауну. Да мне все пиздец как нравится, просто, ну, смотри, не умри. Езди прям долго, пиздец, так, что даже до тошноты. Да, пись. все. Чай я вспомню, как это делается. Я не играл полгода может. Ну, я тебе подсказываю, иди, чай завари. А, окей, да. На базе остаться тут в кустах, да? Ты, да. ты уже знаешь. Угу, хорошо. Окей. Все. Я так не делаю, он на. Слушайте, вы все видеть должны. Я не пойму. Бля, не попал, сори. Я не понимаю, вы за кого играете там? Я не пойму, блин. Right. I need help. Срочно нужна помощь. Хорош. Я понял, это игра чувака. Блядь. Вот это фармит. Mm -hmm. Я понял, блядь, это, эту игру. Да, игра хорошая. Не пойду, чай, заебас. Ну вам везет вообще, ребят. Вам везет, вы такие две арты, над ТТ. А! Прохоровка. Вот просто запах гомна. Просто чувствую. Ой, хорош, хорош. А вот эта вот залупа мне на ББ, блядь, пробила, окей. Ебать, он мне фальшборд пробил бб хай М -м -м. То. То чё? этот, ехпз. Як я, я стою под э 30 градусов где-то, 25. И эта залупа у меня фальшборд пробивает ББшкой. шкой Бля, мантикора не, не отпускать, хорош, блядь, просто сука, яга, свою, дыр стала На, я готов свою свое дрстало ебаная, насычара, ничего не хочу сказать, просто ну такое. Чего? У, у тебя карма, наверное, я не знаю. Ну, карты тупо не под тебя просто. Вот, тупо... Вот, вот, вот как-то... Буква Ю. По похую по Куда? Направо, центр? Куда? Куда? Куда? Куда? Куда? Куда бежать? Направо, центр? Я... Я вот сюда поеду. Я тут буду жить до конца боя. Или посвятить вам, я не, я не знаю. Давайте посвячим. Ух ты ж там вкусняшечки-то какие. И такие за Бегали, блядь, отсюда. Блядь, пизда Ой, ей. вкусно! Заходим. Я его доберу сейчас Я доберу, если не добьют Пиздец, а кроху я его не вижу Не, не пробил! А, пробил! Походу, Здравия. у меня остатка, да? А, я не попадаю никуда, понял, принял вообще мне пизда, смотри Братишка Мы за тебя отомстим Да ты мог просто в кусте не стрелять Стоять О, они убежали уже а, с нулем Короды компаньте 45Т Просто невероятный крутейший танк, это корыто, вот. Смотри, хорош, вообще, красиво, красиво брать, круто, круто делаешь. ничего сделать не можешь здесь <реш> <реш> хорош но ты не сдох не ходит Cerchiamo un altro bersaglio.